Творец, испытаний ни по силам не дает. У тебя есть все средства, чтобы справиться с данной ситуацией. Ну, во-первых, давай, но ты лучше. Чем дело закончилось? Выиграла или проиграла? Да нет, конечно. Ты сказала, да, это моя телега, вот-вот же, держите и управляйте моей телегой. На, садись за руль и вези куда хочешь, мою персону. На, делай со мной, что хочешь. С моей персоной, точнее. Вот он персоней присудил. Толк-то есть, если правильно вести себя. И еще и паспорт отдала. Сдала с потрохами персону. Догадать можно бесконечно. Я тебе говорю, что делать в такой ситуации? Ты потом как в суде на пальцах будешь объяснять? Третий раз повторяю, Что еще непонятно? Уже третий раз поясняю. Так ты как пришла? Как живая женщина или как Калинина? Калининой тут нет. Пришла живая женщина. Ты сама на себя эту персону навесила. Они сказали Калининой, нужно маску надеть. Ты взяла и надела. Тем самым признала себя вот этой Калининой прессоной. Это и есть принцип самоопределения. Я не могу за тебя определить, кто ты. Не хочешь, не ходи. В чем проблема? Это не дурдом. У этого всего есть высший замысел. Вот ты всем своим поведением доказываешь, что ты не живая. Ты Калинина. И тебя на этом очень легко ловят. В этот раз не научилась, в следующий раз научишься. И не хочу учиться. Ну, не хочешь, не надо, будешь оставлены на второй год. Одно и то же вливаешь в мои уши. Я это слышал миллионы раз. Нету там беспредела, нету. Головой-то своей надо думать. Ты сначала потрудись над своей агрессией, чтобы у тебя агрессии не было. Потом приди к осознанию, что это все уроки, а не беспредел. И все зависит от тебя. А ты попробовал один раз? Фу, фигня какая-то. Там беспредел, я туда больше не пойду. Все. Вот это называется попытка. Один раз попыталась и все. Надо стараться, а не пытаться. Что вам-то легче? Женщин никто не трогай. Я попробую. Но вот это другой разговор. Антон, здравствуйте еще раз. Это Лариса, в вот, Тулеанской звонила. А, привет. Антон, я вот сейчас ваш ролик прослушала, да, разговор с Кириллом. Я вот так поняла, что я ошибку большую совершила. Я была в апелляции в областном суде, да. Я сказала, что я живой бенефитар трассы, назначаю вас судью, управляющим трассой, и инструктирую, решите это разбирательство наиболее благоприятной для меня манере. Вот. Ну и представилась как живая женщина, собственно, на Лариса. Вот. Ну, как бы я и писала, в принципе, заявление, вот ты сказать, как вы писали по рождению, женщин, со всеми Ну, вы ну, знаете, я вот сейчас поняла, да, что я ошибку совершила. Нет, я я был... я вот, подожди, давай коротко общаться. Чем дело закончилось? Выиграла или проиграла? Да нет, конечно. Естественно, она оставила э, э, силе за свияжское решение районного суда и это самое и мне отказала. Ясно. Поясняю, что, что произошло. Ты ей э, дала в руки, вождь же телеги, на которые я решила поехать. Ты сказала, да, это моя телега, вот вот же, держите и управляйте моей телегой. Нет? Да, то есть я неправильно сказала, да? Ну, ты, ты ее назначила э, управляющим персоной. А надо было сказать, я управляющая, я тут решаю, а не вы. Нюки, а же туда... Тогда вот я просто прочитала такую, как инструкцию, что ли, изучайте кью вай акт. 1666, здесь написано, что нужно говорить, что, значит, я живу в Бинистерстве и назначаю вас судью управляющим Тераса. Зачем тогда это? Вот, ну, тогда здесь так написали. Так где, где, кто так написал? Я прочитала ВКонтакте. Где, у кого? Кто автор? Я не, не знаю, надо посмотреть, я уже сейчас точно не помню. Вот знаю. за всеми комментариями к этому автору, почему он отдает управление своей персоной в чужие руки? Вот, зато писал, что судей нельзя соглашаться с, с тем, что вы имя, которое вас назовут. Судей нельзя подчиняться приказам судьи, что он указывать. Вот. И, по крайней мере, он писал, в США делают так. У меня есть скриншот, цитаты, что один человек, называет себя иллюминатом, говорит судьи, пусть его судят, принимать с него все обвинения. Вот, это... он на английском. Он пишет, что, по крайней мере, так делают США. Это я вот я он говорит, он говорит Он здесь пишет, что, что суде надо представить в качестве Дэнкстара траста. Объяснить суде, что он управляющий этого траста, приказать ему решить вопрос наиболее благоприятной для вас э, манере. Снять вас все обвинения. И, и здесь дальше пишет, по крайней мере, так делают США. У меня пишет, что у меня есть скриншот цитаты, что один человек, называет себя иллюминатом, говорит суде, после чего судья снимает все, с него все обвинения. Тут на английском написано, а потом перевод, вот, который я вам про прочитала. Ты понимаешь, ты все бразды управления дала суде и говоришь, решайте за меня, как не лучше. Вот он и решил, что для тебя лучше наказание. Это от него зависит. Как, как хочет, так и повернет. Хочешь налево, хочешь направо. Понятно. Ну, я ошибку совершила. Ясно. Зачем, зачем ты сама отдаешь ему во это? Э, на, садись за руль и вези, куда хочешь, мою персону. Не ну, знаю, надо было сначала, ну, что позвонить позвонит, с вами, я сейчас так поверила в это и вот на, сделала вот это дело. Я наоборот заявляю, я хочу, чтобы дело было э, от, прекращено за отсутствием состава правонарушения. Я так хочу. Да, вот как, как я только там потом не старался, что только не, не говорила, и все доводы при, при, привела, и все как бы... Все правильно, ты ему буквально доверенность выписала, да. на, делай со мной, что хочешь, с моей персоной, точнее. Вот он персоне присудил. Да, кстати, у нее от начала до конца, это там судебной коллегии была, она председательствующая была, она от начала до конца перед собой держала мой паспорт. А зачем ты отдала паспорт? Ты не просто но, было... а, отдала доверие, делайте с персоной, что хотите. Ты и саму персону передала. Нате, держите. А как же мне не надо было отдавать паспорт нет, вообще? Нет, я никому не даю. Я в руках держу. Я вообще его стараюсь У -у -у. не показывать, эту, эту бумагу. Да, да, я сейчас вот прослушала. У меня тоже там, как вы говорите, что толку нет никакого. Я получила, вот сбили меня с толку. Я получила паспорт для, для взрослых. Вот и без этого проставила в форме 1П, там есть дежеты, функции 18, и есть там, где портить. Ну, молодец, -то. поставила. Вот, а а, толк, а, а толку-то никакого нет. Да, Толк-то есть, если правильно вести себя. А ты, получается, через форму 1П запретила над собой иметь любого опекуна, а пришла в суд и паспорт отдала, и, и, и говоришь, решайте... Я вас назначаю управляющим, на, на словах под аудиопротокол э, заявила, что, знаете, я вам это доверяю, управляйте, делайте, что хотите. И еще и паспорт отдала. Сдала с потрохами персону. Зачем? Ну, то есть не надо было отдавать паспорт, да? Ну, я тебе поясняю, что ты сделал. А что а надо, не надо было делать, сама решай. Так, я советую. Так, а какой тут совет? Сама решайте я, я вообще, я, я вообще, честно говоря, вот сейчас таком, на таком этом распуте нахожусь, да. У меня вот здесь только ну, на меня свалилось. И это вот буквально я даже вообще не знаю, с чего разгребать. То есть вот этот вот э, потребительский кредит, который там э, 145 тысяч. Вот этот, я все никак вот, с этим кредитом не разберусь. Вот апелляция, которая была. Теперь попутно по мне тут управляшка завязалась, которой в городе была, я уехала из города, продала там квартиру, уехала в деревню, сейчас в деревне живу. Управляшка, которая, значит, вот я сейчас вот с одной женщиной в Перми разговаривал, с Еленой Владимировной, может быть, знаете, я, вот, там ролики тоже у них есть, вот, с ней разговаривала она говорит, что они не имели права на меня исковые заявления подавать. Подожди, там, подожди, короче, подожди, подожди, подожди. У меня очень мало времени, у меня много звонков поступает. У меня еще 3, уже четыре mm -hmm. видео надо еще смонтировать. Вопросы есть какие-то? Сейчас задам еще тогда один вопрос, если можно. То есть вот у управляющей компании, да, которые я отсылал письмо, как бы по поводу там иска там написано, я знаю, что они судебные требования не принимают, но когда им принимают. Вот, они мое заявление сделали так, что я договорились именно с почтой, отправили на, назад, то есть э, они получили, я смотрел, они сейчас переделали там в, в этом, на сайте почты России, я видел, что ими получено это письмо 24 числа, то есть они его получили, вот, а теперь там все переделали на сайте, якобы, значит, они его не получили, и сегодня мне его принесли назад. Вот это письмо, и сказали, что еще 130 рублей должна заплатить за то, чтобы мне это письмо вернуться. Заказанное письмо судебного было. Ну, как было. бы, как бы, судебное. Вот. И я как бы, ну я просто не знаю, как мне будет сейчас как мне сказать. А, а что ты там отправлял? Заявление не хим, не в Ефимет сказал, что в случае подачи меня <смех> искового заявления, удовлетворения исковых требований, они выплатят мне денежную сумму, равнозначную сумму удовлетворенных, удовлетворенных от исковых требований. Ты в, в двух... Подожди, рынка. подожди, ты в двух словах можешь сказать? Ты оферту отправила или что, или требования? Купила? Да, да, да, да, оферту, да, оферта, ну, да. Так и говори, отправила оферту. Зачем ты мне рассказываешь, что там написано? Аферту, а ты в оферте прописала, что акцептом является не получение на почте? Нет, не прописала. Надо было прописать и заснять на видео, чтобы слушай, слушай, что слушай внимательно, слушай угу. внимательно, да слушай. Надо было в акцепте да. прописать, что в случае не получения на почте данное действие является акцептом. И соответственно, чтобы зафиксировать, что ты туда все вложила, вот процесс отправки надо было снимать на видео. И процесс получения обратного вот этого письма тоже надо было снимать на видео. Что именно... я, его еще не получила. я его еще не получила. Я его оставила пока в почтальонки, потому что я сказала, что сначала все выяснил. Я с описью отправляла его. Да какая разница же ты с описью? В описи же не написан полный текст. Я тебе говорю, что вот пойдешь получать, обязательно снимая видео, то есть под видео, что вот получила из рук почтальона, тут же вскрыла и тут же показываешь текст, что а, ну у тебя там не прописано, все равно, ну короче на будущее. Что у тебя там было прописано, что не вручение является акцептом. Все, и вот это видеодоказательство потом можешь отправлять досудебку на основании этого видео, после досудебки подавать иск гражданский с требованием выплатить сумму, указанную в оферте. Угу. Не вручение или не получение? Или, или то, будет... То есть не вручение или не получение будет являться акцептом. Правильно? Я понимаю? Ну, не вручение, как ты докажешь? Не получение. Не получение, да? Да, пролежало 30 дней, все, не, не получили. Не сходили, не удосужились. Ну, у меня есть подозрение, что они получили, что у них почта просто просто сговор там, и они просто получили, вероятно, они получили, как-то, может быть, аккуратно скрыли, посмотрели, что это не устраивает. Они закуковали, отправили. Догадать можно бесконечно. Я тебе говорю, что делать в такой ситуации? Ну, то есть в следующий раз писать, что не получение данного, да, данной, данной оферты, да? Письма, будет актом, письма заказного. Актефа. Письма заказного. Ну, заказного. Естественно, я все заказного отправляю. Ну, и все. Поняла. То есть везде мне в каждом этом письме заказного. заказного мне все это прописано. надо на видео снимать. А на видео что мне снимать? Текст снимать или что снимать? Да весь процесс, что у тебя вот этот текст зашел в письмо, Почтальон запечатал, и все, и письмо ушло. Ты потом как в суде на пальцах будешь объяснять, что именно э э этот документ, именно с этим текстом, был вложен в письмо. Ясно? У меня там... пишет, да, да в там не можешь... написан полный текст. Я же тебе еще раз поясняю, ты в описи пишешь. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну я а что а тогда переспрашиваешь? Ну то есть я должна этот текст заснять. Или я когда пишу это, я должна снимать? Да. Третий раз повторяю, ты должна заснять на видео, что у тебя текст, что не принятие заказного письма на почте является акцептом. Вот этот текст был в этой оферте, и эта оферта была вложена в конверт. И конверт был запечатан и отправлен, взят в руки почтальоном. Что еще непонятно? Уже третий раз поясняю. Я поняла. Хорошо. Ясно? Ладно, Антон, Антон, скажите в следующий раз, как на суде, на суде надо правильно что говорить? Как суде вести? Ну, я по этому поводу несколько видеороликов выпустил. Посмотри сначала их, потом вопросы задавай. Нет, ну я смотрела, я смотрела. Но но, вы но, вы представляете, а... ж, представляете живым мужчиной. Вы пытаетесь свою судью, чтобы она вас назвала живым мужчиной. Так надо делать? Ну, во-первых, давай но «ты» лучше. Потому что вы выкатить это выкать это неправильно, я так считаю. Ну, я, я, я понимаю просто, у меня мама она меня так научила, мне сложно сразу перейти на то. Педагог. Ну хорошо, ладно, хорошо, ладно. Ты как бы судье сказал, что ты живой мужчина и как бы на ее постоянно пытался выводить на то, чтобы она называла тебя живым мужчиной. И так нужно делать. Смысл не в этом, а смысл в том, чтобы не навесить на себя персону. А как ненависть на тебя персона? Ну как? Вот, вот ты пришла, во-первых, с паспортом. Ты видела, что я на второе заседание пришел без паспорта? Ты пробовал такой вариант? Я пришла в областной суд, и меня туда без паспорта просто не пропустили. Да мне и тоже не... говорили, что меня ни в мировой, ни в городской не пропустят, однако пропустили. И я это на видео показал. Я впервые вообще в своей жизни прошел без этого именно на заседание. Ну, там, там судье позвонили, там судье позвонили, сказали, чтобы, и она сказала, чтобы, чтобы тебя пропустили. Но. но здесь получилось так, что я заранее написала, что я не, не буду подчиняться их приказам, что я отказываюсь а, мерить температуру вот этим аппаратом, что я отказываюсь надевать маску и перчатки. Она, естественно, мне на это ничего не ответила, но когда я пришла туда в этот областной суд мне э, пристав сказал, а, значит, ладно там они пошли мне навстречу, отключили рамки, я их попросила а, температуру я померила своим градусником, а, значит, а, а все остальное у них там а, она специально так сделала, прописала, что Калинину пропускать только всех пропускали только в наморники там, но ну, в маске без перчаток, а для меня она прописала специально, чтобы я прошла именно в маске и в перчатках. А ты... У них О. там было прописано. Они прочитали ага, Калинина, а вот судья значит, дала задание, чтобы она прошла в маске и в перчатках. Так ты как пришла? Как живая женщина или как Калинина? Ну, паспорт я им вынуждена была дать. Что значит? Не, было, не, было. Тогда не, дала. не, подожди, вот ты приходишь. Ты что сказала? Я Калинина? Нет, я сказала, что я иду к судье в такой то говорю, на заседание. Ну, они тебе что сказали? Сказали, паспорт ваш. Нет, а ты говоришь, они документ какой-то достали и зачитали? У них там было на, на на вахте написано, что вот для Калининой, чтобы это самое... Ну, а ты, была... а, подожди, а ты кто? Калинина? Как Калинина пришла или как живая женщина? Ну, как живая женщина, естественно. Ну, так а почему тут Калинина? ясно да, Значит, надо было требовать их, что, значит, чтобы они звонили суде, и каждую женщину пропускали бы всего. так надо было сразу им сказать, так это же относится к персоне к Калининой, а я-то живая женщина. Если у вас есть, это ко мне не относится, если у вас есть вопросы, позвоните опять судье суде и скажите, что Калининой тут нет, пришла живая женщина, ты сама на себя эту персону навесила. Они сказали Калининой, нужно маску надеть. Ты взяла и надела. Тем самым призналась я вот этой Калининой прессоной. Понятно. Сейчас никак вот тогда быть. Если мне идти, вот там мне надо протокол забрать. Тут. Вот сейчас никогда. Как тебя тогда вести? Ну как, как, Точно так же, как, как, Ну как? Ну как? Ты, ты вот говоришь, что ты живая женщина, а везде ведешься как Калинина. Научись себя вести, как женщина живая. Понятно, то есть протоколом мне и ты говорите, что пришла живая, живая женщина Лариса за протоколом. Сама думай, что говорите, как. Это и есть принцип самоопределения. Я не могу за тебя определить, кто ты. Да нет, ну я тебя признаю, но у, у них дебилизм такой, я вообще не знаю. Но Для меня это вообще, если честно, нофу. Что они какие-то там вот эти все персоны придумали. Вот эти вот аферты вот эти вот, как уж они забыли называются. И для меня вот вообще, если честно, для меня вообще полный дурдом какой-то самый настоящий. Вот полный дурдом. Вот эта игра, вот эта игра, которую они затеяли, да, пусть они, конечно, сами в нее играют. Я просто не хочу в нее играть. Мне это уже надоело, не знаю, как... Не хочешь, не ходи. В чем проблема? А как же мне тогда бы сейчас доказать, мы обратно в касаться, например, подавать заявление? Не надо же никогда в касаться не все Остается как есть. Меня призрачно снимают сейчас процентов, я на руки получаю шесть Я уже куда только не писала, и бесполезно мне кругом писать. Да подожди, ты, я это миллион раз уже слышал от всех. Ты можешь бесконечно всю жизнь жаловаться, это, в, в, в, вот с этим, как ты говоришь, дурдом. Это не дурдом. У этого всего есть высший замысел. Именно через суды живой мужчина или женщина могут доказать, что они живые. Вот ты всем своим поведением доказываешь, что ты не живая, ты Калинина. И тебя на этом очень легко ловят. Ну а сейчас мы только... после того, как <coughs> прошла вот эта процедура апелляции, я приду как живая женщина по протоколом. Они меня пропустят, думаете? Да я откуда же знаю? Все от тебя зависит. Как ты себя будешь вести? Буду себя вести как живая женщина. Они а меня не пропустят. И не дадут мне протокол. Ну, а что а ты заранее наговариваешь то, что а, только э, эта вероятность существует? Ну не пропустить тебя как живую женщину, пройдешь как персона, как ты обычно ходишь, как Калинина. В чем проблема? В этот раз не научилась, в следующий раз научишься. Не, ну я вот ты, вот, ты вот меня спрашиваешь: вот как это, давай это вот на, на уровне учитель ученик. Вот тебе, для тебя приготовлены уроки. Тебя вызывают в школу. Вам предстоит экзамен. А ты берешь и говоришь, а я не хочу к вам ходить, мне надоело, надоели ваши эти уроки. и не хочу учиться. Ну, не хочешь, не надо, будешь оставлены на второй год. Мне уже учиться, наверное, поздно. Ну, не поздно. В серьезном возрасте уже... При чем тут возраст? Возраст вообще ни при чем. Я, если честно говоря, уже устала от него. Просто как-то сторонно меняется. Ты устала. Приступ, приступ для меня вынесла, возбудила производство по постановлению Росприроднадзора, здорово всякого решения суда. Вот так только сейчас разговаривал с, с этой прокуратурой, которая отослала да, не Росприроднадзора. Ты одно и то же вливаешь в мои уши, я это слышал миллионы да. раз. Вообще дурдуб натуральный, да вот нет, это. я вообще бургон. не знаю. Нету там беспредел. Нету там беспредел нету. Ну это... как нет, Антон? Да вот так. Это все урок. почему она выносит, реши, возбуждает это самое как, как, исполнительное производство, не по решению суда, а по какому акту, акту по Рост природы надзора на меня штраф, чтобы с меня штраф подразить? Да потому что ты сама в руки дала, ты назвалась персоной и сказала: делайте со мной, что хотите. Какой-то Нету, это, это, это, это было это было отдельно, по, это было уже по банку, а это уже дру, другой вопрос, так, я, это... я не, там не да. Я уверен, что там такая же ситуация была, неправильное поведение. Ну То есть изначально просто на, не, не надо ничего получать, я так поняла, никаких писем, ничего не надо вообще получать. Ну вот с чего ты такой вывод сделал? Ну, чтобы они навешивали на меня персону. Ну ты дождешься, что к тебе маски-шоу придут эти космонавты, выпилят это или еще что-нибудь подобное произойдет. Зачем тебе это? Ну а что же, от них получать тогда принимать вот это вот, то есть акцептировать их оферту, что ли, или как, или что? Можно получать и не акцептировать. Прислал мне Росприроднадзор, вообще не подписано представление, даже имя, да? Просто в печати прислали, там мои подписи нету. Я вообще ничего не подписывала. Я взяла им, написала, что я не акцептую, а не принимаю. Отправила им все это назад. С заказным письмом. Соспроводительным письмом. Ты... А они все равно вынесли это постановление, взяли и отправили на, на меня приставу, чтобы это стало. То есть ты конверт скрыла и, и прочитала, правильно? Ну да, прочитала, да. Вот э, вскрытие конверта и и чтение, это, это и есть акцепт. Тогда надо было не вскрывать и назад отправить, что ли? Ну, народ так советует. Ну, то есть на конверте надо было написать, что не принимай, не, не акцептуй. Так, что ли народ так Ну, народ так советует. На конверте. На конверте. И конверт назад, а, и, и запечатать конверт, в другой конверт отправлять, или что? Да. Ты так, пробовала? Ну, так не пробовала. Ну, ты представляешь, тебе приходит это вот подарок на день рождения, упакованный. Такая красивая упаковка с ленточкой. И говорят, на, держи. А ты вскрыла, эту упаковку нарушила, подарок открыла, а там, допустим, яблоко. Ты это яблоко надкусила, и потом говоришь: не, мне не нравится, кладешь все обратно и отправляешь. Типа, при этом, я не принимаю подарок. Иди, идите, дарите другому. Это нормально вообще? Ну, вот так вот, ненормально, конечно, но вот э -э, слушаешь советы других, а получается по этим советам, что вот как он будет, тоже вот этот... Да, кстати, совет ты-то вот, советы-то слушаешь, но ну, головой-то своей надо думать. Ну что, у тебя есть еще вопросы? У меня времени мало. Ладно, я это... поняла. Ладно, хорошо, спасибо, Антон. Подожди, спасибо. подожди, подожди, а это, разрешение хочу спросить, можно наш с тобой диалог выложить в интернет? Можно, подкладываю. А? Выкладывайте, сейчас писали. Добрый. Хотите сказать, урок уроком для кого-то будет? Конечно. Для, тебя, Хорошо, для тебя же стал уроком этот диалог. Ну да, но в то, же, в то же время я уже даже вот не знаю, если даже я как-то сейчас... Ну вот приду я в суд, да, приду я в суд, скажу, я живая женщина, да. А, но они скажут, вот документ нам не даете никакой, мы вас просто не пропустим. И все. И как мне себя тогда дальше вести? Будут судье звонить за то, что я пришла за, за копией протокола, который просила, чтобы мне копию протокола изготовили. Они сказали что не отдавать, просто этот протокол и все, копии есть. Да Куда ты, ты знаешь, что они скажут? Да потому что у них все по беспределу, Антон. Вот эти же приставы, я им сколько уже а, приносила, да, заявлений отправляла письма тоже так же с этим, они получили, причем я посмотрела, уведомление мне пришло, что они получили. И как я получала 50%, да, и так и получаю. Мне вот сейчас что остается делать? Либо на них суд подавать, либо идти к ним заявлением, записываться на прием, и просто чисто по-человечески договариваться. Я не знаю, какой из них вариант лучший. А мне тоже вот сейчас вот на эти копейки, которые я живу, мне надо еще доехать до города, это 140 километров от меня. Это мне тысячу рублей надо потратить денег, потому что отсюда мне до районного центра 200 рублей на такси. И обратно 200 рублей на такси. 300 рублей до города, 300 рублей обратно. Это тысяча. Остановись, Понимаете? пожалуйста. Я... Остановись, пожалуйста. Ты мне зачем Остановись. это рассказываешь с такой злобой, с такой агрессией? Ты сначала потрудись на своей агрессией, чтобы у тебя агрессии не было. Потом приди к осознанию, что это все уроки, а не беспредел. И все зависит от тебя. Я пришел без всякой агрессии и, и, и прошел без всяких документов. Если я так могу, то почему ты не можешь? Я попробую. Ну, вот это другой разговор. Я попробую, и, что получится. Попробую это тоже. Не знаю, что мне делать с приставами. Я не знаю, что мне делать с приставами. Так узнай. Как мне, как мне их обыграть? Узнай. Ты еще, не а получила, не ты еще не получила урока, говоришь, а я не знаю, как решать этот урок. Так ты иди, ознакомься с условиями задачи. Какие что дано? А то ты заранее говоришь, что эта задача невыполнима и нерешаема. Так я говорю, что это по, по финансам мне сложно. Вот я что сказала. Всегда можно найти выход. Думай, творец э, испытаний по силам не дает. У тебя есть все средства, чтобы э, справиться с данной ситуацией. Взгляни вокруг. Оглянись. Посмотри не только влево-вправо, но и вверх-вниз, э, внутрь и, и, и наружу. У тебя все есть. Я не верю, чтобы у тебя не, не это. Не чего-то не хватало, чтобы справиться с данной ситуацией. Может чего-то не хватает. А, кстати, Значит, по, поводу, подожди, по, по поводу попытки, ты говоришь, по попытайся. Не, не надо пытаться. Надо сделать, либо не делать. А, сделать, а если ты намереваешься делать, то это называется старание. Стараться, несмотря не ни на что. Попробовал решить задачу, не получилось, ну отдохни. Переосмысли. Смени обстановку, потом заново возьми, возьмись за эту задачу.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 Я, я наоборот радуюсь. Что, блин. Я, же, я же говорю, что на меня здесь слишком много навалилось, мне здесь слишком много стараться придет, слишком много заданий. То есть, и как-то все это получилось, что это одновременно. Mm -hmm. это, как бы Одному человеку без всякой поддержки. Согласись, Антон, это очень тяжело. Слушай, тебя электрошокером пытали, тихушку убивали? Тем более, тем, более, тем более у меня не возраст, не 20, не 30 лет. Мне уже 60 Тебя в психушку сдавали или электрошокером пытали? Пакет на голову одевали? Это еще для чего? Ну, ты ответь, да или нет? Было такое или нет? Нет. Ну, а тогда у тебя ситуация намного легче, чем у меня. А, то есть ты уже прошел такое? А ты что, мои видео не видела, что -то? Нет, вот эти я не видела. Ну, вот посмотри, набери в интернете «Сургут. Город коррупции» или «Город без дверей». Город, город Корубки, еще что? Сургут, город без дверей. А, город без дверей. Угу. Хорошо, ладно, посмотрю. Это есть там вот на, этом, на странице, да, Сургут? В ютубе набери в поиске. А, Сургут, да. город без дверей. Хорошо, ладно. Ну, все же таки будем как-то это самое. антон ты мужчина, да, а я женщина. Ну, то есть и, а и, по возрасту. Ну как, какая разница? С людей никакой Мужчин, разницы. Ну мужчина, он защитник, правильно? Он как бы плечо для той же женщины. Для чего-то, наверное... Ну плечо. давай, это, это давай плечо я плечо. тоже буду прикрываться. Там, допустим, надо что-то приготовить, там покушать. Ну потому что не, не, нету рядом женщины. И я вот буду ссылаться, на, а, а, допустим, у тебя там двое детей. И я буду ссылаться, что я не знаю. Не Антон, Антон, это намного проще, это не так сложно. А вот выдержать, это, это опять-таки психика человека ломается, правильно? Где? Ну где-то в любой, в любой вот такой вот жесткой ситуации, как, например, как ты говоришь, а, пакет на голову надевали, там руки заламывали и так далее, это же тоже отражается человеке. Ну, меня наоборот закалило, наоборот сил предала и это хороший опыт. Но это, во-первых, это, во это в силу возраста. Нельзя же сравнить мой возраст и твой возраст. Да причем потом ты, ты мужчина, мужчина, ты мужчина, ты сильнее, ты сильнее, ты мужчина, ну. а я женщина. Это я знаю таких женщин, которые сильнее мужчин во сто раз. Какая разница? Ну, не в таких ситуациях. Чего? в таких ситуациях. Ну неужели, если будут там насиловать, да, и это самое, надевать на нее там пакеты и все прочее, неужели она выдержит так же, как мужчина? Вот это, это. в том-то и дело, что вам-то легче. Женщин никто не трогает. Да ладно, не трогают. Кто их не трогает? Так же и трогают. Если посмотреть, все на делают сильных и женщины вот говорят. Да, да, да, да. Не слышно меня. Ну ты микрофон кем-то закрывала. Ну, может быть, немножко телефон подвинул. У меня телефон старый, кнопочный. Ну что, все у тебя вопросы? Хорошо, Антон, спасибо огромное угу. за урок. Благодарствую. Спасибо. Хочет, что-то уснуло, угу. радует. Спасибо. Всего доброго. А -а -а, счастливо.